Всем здарова, с вами Гидро-94, сегодня у нас реакция на Сындука. На этот раз обзор консоли Nintendo Switch. Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего. Это планшет? Это тостер? Это миленький песик? Нет, это Nintendo Switch, дурашка. Пока рынок мобильного гейминга тонет в клонах Clash of Clans и игрулях про Диану Шурыгину, где свита доживает свои последние денечки, Nintendo выпускает приставку, которая изменяет представление о портативных консолях и дает надежду на светлое будущее. Уж кто-кто, а Nintendo на портативках собаку съела, ведь именно в этой компании придумали и Game Watch, известный у нас как Электроника Яйцелов, и легендарный Game Boy известный... У нас как Game Boy. Что такое Game Boy, знаешь? Game Boy? Да. А это хорошо. Про Switch вы уже наверняка слышали хотя бы краем уха. Слишком уж много о нем говорят. Причем как хорошего, так и не очень. Что же это за вундервафля такая? Стоит ли игра в Nintendo Switch Switch? Кому она нужна? И самое главное, почему все суют ее картриджи себе в рот? Ну, на этот вопрос я могу сразу ответить. Просто картриджи пропитан специально невкусной штукой, чтобы дети не проглатывали эти мелкие гарьки. И все, естественно, захотели это проверить. И если вас интересует про я картридж от Nintendo Switch, я отвечу. Как оно на вкус... Горько. А вот этого я делать не буду, сори. Вообще Nintendo слушай, не смотреть неудобные случаи и геймпады тоже чем-нибудь пропитать. Итак, Nintendo Switch. Консоль представляет из себя смесь из домашней и портативной приставки. Но в отличие от какой-нибудь Nvidia Shield вам не нужно постоянное подключение к интернету, чтобы играть. Switch прекрасно будет работать и в поезде, и в самолете, и в лодке посреди пруда, пока ваш батя ловит рыбу. По факту в данный момент это самая мощная портативная консоль на рынке. Одна из главных фишек Switch а в том, что в любом месте вы можете отсоединить от планшета левые и правые геймпады и начать игру вдвоем. Это значит, что посреди пруда, пока ваш батя ловит рыбу, вы можете при этом еще играть с ним в Mario Карт или Фифу. Хотя в Switch можно играть и дома с телевизора, завернувшись в пледик и наслаждаясь одиночеством. Вообще, если консоль немного апгрейднуть, то можно вполне получить Nintendo Switch. Сычуешь дома? Сычуй дальше. Nintendo Switch. Идеальная консоль для домоседов. Никакого интернета, никаких гостей. Игры на одного. Встроенная функция доставки еды и возможностям можно с просмотра сериальчиков Nintendo Switch Сычуй по-новому Но основной прикол приставки это именно мобильность и живой мультиплеер В большинство игр, которые выходят на Switch, можно играть вдвоем с одной консолью, что в современности стало редкостью, тем более для портативок Такие игры сейчас нужны, конечно, не всем но мне подобного очень не хватает Ведь кроме игр LEGO, спортивных симуляторов и файтингов, рынок больше LEGO ничего особо Dimension, не предлагает Но у Nintendo с этим проблем нет, так сложилось исторически Еще с конца 90-х в К Каждой новой консоли от Большой N было по 4 дырки для геймпадов и огромное разнообразие игр для тусовок. И Switch эти традиции продолжает. Смотрите, как это работает. Я просто собрался в бар с друзьями, и пока ехал в метро, играл в зельду, а потом мы угорели в ванту Switch. И все это с одной консоли. Да, это та самая игра, в которой нужно дать корову и брить бороду. Well done. Вообще сейчас в некоторых кругах стало модно хейтить новую консоль от Nintendo, и эта слепая ненависть лишь заставляет улыбнуться. Кто-то жалуется на малое количество игр при старте продаж, хотя у PS4, например, на старте все было ну совсем не очень, а тут есть хотя бы супер клевая Зельда. Кто-то жужжит из за слабенького графончика, забывая, что это портативная консоль. Да, Кто-то раздувает проблему из того, что в 10 экземплярах из сотни тысяч проданных консолей обнаружен брак, и якобы у Nintendo только что случился самый провальный старт продаж за всю историю мироздания. Хотя реальные владельцы свеча спокойненько играют себе и наслаждаются жизнью. Алло, очнитесь. Браковный товар в любом случае без проблем можно обменять на консоль надлежащего качества. 0,1% брака это нормально. Бывало и похуже. Вспомните сколько шумихи было при первом Xbox. запуске того же Xbox 360. Однако красное кольцо смерти не помешало приставке стать успешной. Ну или более недавний пример. PlayStation 4. Рвущиеся стики и самопроизвольно вырубающаяся приставка. Сейчас об этих проблем их вообще уже никто не вспоминает. Также будет и со Свичем, просто дайте ему время и не делайте поспешных выводов. Только не подумайте, что я поехавший фанат Nintendo, Дмитрий Нинтендук. У меня дома пылится далеко не одна приставка, я прекрасно знаю, что несу. Я не пытаюсь убедить вас, что Свич это замена PS4 или другой современной консоли, или сказать, что она лучше PS4. Nintendo предлагает другой игровой опыт, никакой конкуренции с PlayStation быть не может в принципе, и даже в Sony это понимают. В день старта продаж свеча PlayStation публично поздравили Nintendo с запуском и добавили, что им не терпится поиграть. Лайк, если уже шиперишь их. А можете теперь представить такой же пост из уст Sony, но посвященный старту продаж Xbox One? Думаю, если полный он и мог появиться, то был бы саркастичным или ехидным. Типа, поздравляем с запуском, Xbox. Наконец-то любой желающий может сыграть в ящик. Ладно, давай... Посмотрите на эти оценки. Господи, так вообще бывает! Самое крутое, что Breath of the Wild прекрасно не только как очередная часть франшизы, но и как самостоятельная игра без привязки к старым частям. Так что если вы до этого в Зельд никогда не играли, это никак не повлияет в принципе. Это не линейная игра с открытым миром, прям как самая первая часть, вышедшая еще 80-х, где мы выступаем в роли парнишки по имени Линк и должны спасти принцессу Зельду из Лап Зла, да и вообще навести на своей земле порядок. К слову, земля тут просто крышесносно. Размеров, но при этом территория не выглядит пустой. Есть что изучить и чем заняться помимо квестов. Например, поохотиться, разной еды наготовить, по горам полазить, полетать с этих гор, покататься на щите, как на сноуборде. Черт, да тут даже траву косить сплошное удовольствие! Но, Сыс, где же мультиплееры, которым ты так страшно задвигал? Не бойтесь, Зельда это одна из немногих игр без возможности рубилого вдвоем, и я затронул ее просто как пример отличного стартового тайтла. Ван ту свич. Нет, нет, не Ванту свич, а по-английски. -по Короче, будем называть игру раз-два в жух. Идеальная игра для тусовок, вечеринок, утренников, вписок, орки, митингов и всего в этом духе. Упор сделан в сторону продвинутых возможностей джой-конов, которые с помощью вибрации способны создать иллюзию, что внутри перекатываются мелкие шарики, или что вы держите в руке коровью титьку. В этом случае им больше подходит название Дойконы. Раз-два вжух это пачка мини-игр, во время которых смотреть в основном нужно не на экран, а в глаза своего оппонента. Есть даже невидимый настольный теннис, который реально работает. Как далеко мы ушли от понга. Превосходная игра для социализации, что тут сказать, а главное максимально портативная. Сниперклипс. Еще одна игра с геймплеем чисто от двух человек. Хотя в нее можно рубиться и одному, но это уже будет не так весело. Суть заключается в том, чтобы резать друг друга и решать пазлы. Идеальная замена домашнему насилию. Кроме этого, уже сейчас доступны футуристические гоночки Fast RMX, аркадные порты всяких крутых штук типа Metal Slug и Aldskuльная индюшатина. И все с мультиплеером. И все это только начало. Скоро еще выйдут АРМС файтинг с использованием джойконов, красочный шутер с 2, дополненный Mario Kart, куда уж без него, и многое-многое другое. Короче, я использовал консоль в течение недели. Если коротко подытожить плюсы Nintendo Switch, то у меня получается примерно такой список. Локальный мультиплеер. В любом месте, в любое время консоль удобно брать на тусовочки, Время автономной работы. В поезде я гамал в Зельду почти 4 часа, что для подобной игрухи очень много. Игры на картриджах позволяют сократить и долго, время не загрузки до минимального. Отсутствие регион лока. Можно без проблем покупать игры в Японии или США. Не а, нужны вот вот дополнительные хорошо. прибамбасы, типа камеры Потому для считывания движения джойкона, все необходимое уже в комплекте. Ну и наконец, в портативном режиме консоль вообще не нагревается. Хотя, возможно, это минус. Типа, нельзя в дороге запечь хлебушек. Но есть, разумеется, и реальные минусы. Впрочем, они не так уж и существенны. разъем для зарядки находится в нижней части планшета, что делает невозможным одновременно играть с него в настольном режиме и заряжать через провод. На самом деле, эту проблему легко устранить, если Nintendo выпустит обновление прошивки с возможностью разворота экрана. В некоторых играх так уже можно делать. Пока что мало Игры. По сути кроме Зельда ничего прям сверх крутого нет. Но это дело времени. Цены. Консоль стоит 22 499 рублей, а игры на картриджах от 3000. И это кажется как-то дороговато, но если сравнить что за эти деньги предлагает PS4, то лично я вижу в Switch больше выгоды. опять же, потому что мне просто больше нравятся игры с мультиплеером и портативность. Вот вам простая математика. Nintendo Switch за 22 500 идет с двумя геймпадами Motion контроллерами в комплекте, а в консоль можно играть как на ТВ, так и в портативном режиме. Четвертая Сонька, средняя цена 24 тысячи в комплекте геймпад и сама консоль. И чтобы получить такой же игровой опыт от PlayStation 4, как да, от Switch, придется выкупать второй контроллер, два моушен контроллера и камеру для их считывания, выходит уже под 40 тысяч рубликов. А если хотите играть и вне дома, то еще плюс 11 тысяч за PS Vita и стабильный интернет для приема трансляции с PlayStation 4. А если у вас еще и телевизора нет с HDMI, то придется вообще капитально рассказать так что, как-то вот так, ребятушки. Как вы уже поняли, я словил реальный хайп от выхода свеча. Пожалуй, впервые после релиза первой PSP. Ожидания на будущее консольки у меня самые позитивные, потому что помимо выпуска клевых игр Nintendo может пойти еще дальше. В приставке кроется огромный потенциал. В ней имеется инфракрасная камера, мульти скрин, гироскоп и возможность отсоединять Джой-Коны с мега реалистичной вибрацией. Это значит, что в теории вместо них можно подключить что-то еще. И тут уже все ограничивается лишь смелостью Nintendo. Дополнительные приблуды типа удочки, дула пистолета или даже чертов вер шлем как у Самсунга. Батюшки, пожалуйста, дайте мне все это. Nintendo, give me free stuff. Спасибо за просмотр. У кого уже есть Nintendo Switch, добавляйтесь в друзья по моему френд коду. Принимаю всех. Делитесь видео в соцсетях, шлите его скептикам. Не забывайте ставить лайк и проверьте под. Ну, я не знаю. Я в основном играю на PlayStation 4, поэтому не знаю, стоит ли брать Nintendo Switch или нет. Это ваш выбор. Давайте до следующего видео.